Я готов. Часов, ага. Да, чуть-чуть. ракеты. У... не успел сейчас. На 12, на 12. Да хоть на 20, ел Ладно, эта машина не совсем опасна. Они перед нами, 12 часов. Так, мне надо четко прицелиться в качку. Оп. Фу, готово. Двенадцать, на двенадцать! Враг впереди, впереди! Машина готова! Меня попали на Ах, три врага до полу! Спускайтесь в Прорвались! Сурприз. В смысле один? Сурпрез, бля. Ой, да ладно тебе, пиздец, а? Мы тут вас наизусть, блядь, знаем уже. Да. Там четверо, Осторожно. Я по лестнице стрелял Они ползут, не по в никто. Так, флешечки. А где тут калаш сакогу? Патроны подбирали. Да у много. Будет еще больше. Иди отсюда! сюда! Отби Еле отбился. кинул. Пусто. Право. <свист> я блять когда уйду в пилонках сука, они. <свист> Ой. <свист> вам. Да его шумать-то. Не заряжаю. Еще справа. Ну, потери потери с кем не бывает Вы, что тоже потерялся и ты потерялся а, а, он, да, да, да, да, да, да. да не нужен вам брать что-то потолого на Что? Так. Русские сканируют радиочастоты. Металл 04 к вам гости. Перед скачиванием проверьте обоймы и укрепите позицию. Мина. Ах, фум. Закладываю мину. Ну-ка. Ставлю мину. Все готово. На позиции! А у меня сработало, я да, у тебя сработало. У меня тоже. Фуяйся, шустрый! Охренеть! Так, ладно, пока... Заряжу, Ну, давай, счетовик? у меня тоже. Мой готов. Мой тоже. Я даже без шумового его сделал. Ты куда пошел, нахуй. <с Ты <с уйди Дорогая техника заказенная. ты иди Держитесь, металл 0-4. Держимся. Держимся, как можем. Почти готово. Так, сейчас пойдет щитовый путь. Я, я положил своего. Молодец. Мой идет. Еще живой? Готов. Забирай <плодисмент> эту хера херобору. Так все, я поменяю? А под словом подарить. Мне надо зарядить пулемет. Я перезаряжаюсь. Фу, не здесь, когда выберемся в тот коллектор перед лесенкой. М -м -м. Он будет там идти, по-моему. По-моему, один. На еще Вам надо У тебя гранатомет под рукой еще? Да, Калашовский. Ага. Что, прям уже сколько? ну вот сейчас сюда выйдем и он оттуда пойдет из коридора так перевожусь на грани только там он и пойдет не один а со всеми этими Погоди, Сань, я не могу из-за тебя стрелять да блять он уже стреляет а у меня Черт. гранатомет вверху уволит. да у меня тоже сейчас флешка попал блять я промахнулся я попал Попал, отхожу назад. А, есть, югид! Дуй Я слышу, что вы тут есть. Так, прицел на ушки. жарал ролл. Может там наверху? А да. Ну-ка. Блять, от... ну если... а А если? Никого. Окей, Не по понимаю. Окей, окей, пошли, ладно. Допустим. Забыли. Ах ты, блять. То есть все-таки псина, да? Угу. Перезарядка. Я вперед. Там еще есть люди. Издалека идут. Быстро к машине! Я сел. Сайонара, <звы> приятель! Оо <пишись> <пишись> мы потеряли связь с Доправляемся к последнему известному месту положению. Да, надо бы снайпу заявить. Оверлор, вас понял, ангел один. Найдите посадочную площадку и доделайте то, что не успела команда Браво. Сука, СПГ! Заряжаю! Саня, прикрой! Ты ч сука, блядь, как ты? Перезарядка. Ага. У меня тоже был прозрачный чел. Я в него пули пускаю, он такой, не. не у меня просто уже красный. Был. По ногам, по ногам. Не туда, не туда попал. Бывает. У ну. меня пусто. Заряжаю коробочку. Готов. nefer arttı abone ol Высаживай нас быстрее. На улице Я пустой. меняю магазин. Я... вышел. ай яй яй яй пусти яй <связывая> так, у меня 10 патронов в магазине снайпы, а у меня десять, да. <связывая> <связывая> Минус да с первого этажа и... а я я вижу вижу сейчас так, куда мне полз назад агрессивный попал Минус. Да. я кажется тоже не страдал сверху перезаряжаю слепу саньча погоди да я залезу да на ты самарик минус один. я зашел ай-яй-яй-яй-яй-яй Не могу верх зачистить, сейчас перезаряжаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, спокойно. Сейчас они обойду. Кажется, верх я зачистлю. Все будет в порядке. Я балкон, сука, почти. Да. Я боюсь даже выходить туда. Не выходи сейчас я. Я, я все. Вы, я вы, вы. сейчас. Что сверху уже хуя? А снизу точка. Возьми в руки что-нибудь Да я его пойду. У меня заебал. как Так, меня убил с другого здания, но у не попали. А вижу. Ушел. Заложил заряд. Ебись. Так сейчас будет менялся Все четверо, кто был, всех убил. Ольги внизу прям перед нами практически. Минус. Пошло, пошл! <coughs> а да герапаю, герапаю. Ага. Заебал. Где? Да все, уже умный. Ага. Давай в то здание быстрее. Сразу же второй этаж. Там сейчас трое будут. 100. а где они вообще а они на натру... нам сюда на крышу а потом э, через здание «А ты готов еще готов перезарядка ты наверх вылез нет я на балконе вылез наверх вроде бы чисто подожди Пока пойдем. Я перезаряжаюсь, а ты уже ушел. Да спокойно. Давай сюда. Наверху. Там сейчас. А че? Да, уже... Противоположного берега. Там их трое. Сука. Да, закладывай, я не смогу к тебе перебраться. А, вот здесь ложись ложись да там один пистолетник остался лежит пистолет просто... успеяриваю подрывай давай пошла. а вот он. <смех> попал Заряд осколочный попал осторожно не, под... не подъеби так. а это наш вертолет в вертолете наш, а вот эти не наши явно пассажиры бегут. Да, черт возьми! Так надо Нет. спуститься, во-первых, с крыши, чтобы были не на открытой местности. Ай! А у меня гранаты закончились. Нати вам впрыш. Спасибо. Так, извиняюсь. Для меня чуть-чуть. <звук> <звук> <звук> <звук> Прям под нами стоял. Да, они, они в здание заходят, кажется. Нет. Так, первый этаж чисто. Они под нами стояли под балконом. Я вам что, папа римский шел мне под балконом стоять. А, его под, похуй вообще. Тружи забирай. Пизде нас отсюда. Хорошие <связывая> Причем сложности только сначала дни возникает. Сидит там, блять, в операторском 4. центре. Ага. Не хуже Ой, пока. Он говорит, что русские шифры хранятся где-то в торговом зале верши. Двигайтесь в контрольной Это мне прицел, бил. Ну стрель, блять, да они мне прицел, сбивают. Я уже три снаряда в молоко просто. Один остался. получать а, ты еще и живой остался. Саша, зеленый газ. А нет, Дала, да, блять, ну это вообще пизда, да это вообще пиздец. Мало того, в меня попали, блядь, так меня еще и газ убил, в итоге, понимаешь? И не еще, блядь, Где Где ты? Угу. Ох ты, блядь! Э. Hobbs, ты не прибурел? гасу вспылили тут. Собака! Саша, к тебе бежит! Бежала. Еще бежит. Сейчас, наверное, ко мне. Ааа! Не надо, блядь! <з Lights> Ой, она меня рвет. Сейчас, секунду, я живой. За колонну. Я ее поздно, да, убил уже? Да. Ай-яй-яй, откуда? Красный. Покрасный, вот красный, вот... блядь. Готов. Блядь, ну вс, дети. <смех> РПГшечку взял. Да. Подоложил. Ну, в ней была одна ракета, кажется. Да? Ну, кажется, была, да. О, попал гранатой. Давайте чисто. Бестия. Патроны. Патроны. Шифры есть. хранятся где-то в торговом зале. Нету. Найдите их и доставьте на крышу. пусть лишняя путь. Пустишь меня, наверх. Я не могу пройти. Yeah. Я пойду пополнюсь. триггер активирую и x3 ну пацаны чуть-чуть снялись Где вы мои стесняшки, потеряшки? А? Мне кажется, я наверху всех полешал. Где ты собак Ай! А, ты брат? Не, он с пистолетом, все залил. Дамай себе бери, два ноутбука оставшиеся. Еще два. Дал да, Леса. Да, я с... <coughs> я где-то как Стой, нас... дай я патроны пойду один пополню. Где я пока один остался? Где у нас остался? Пока. они меняют места свои, это ну, новые Скажи, как скажешь. Че, бегу назад? шифры у нас. Двигайтесь на крышу, прием. На да, крыше-то, безопасно. Да действительно. На самой крыше, как вообще. Не, потом начинается катать, ну, да, да, да. к вышке связи и загрузить эти шифровальные коды. Мы не глухие. То, что наши персонажи не разговаривают, вообще еще ни о чем не говорит. «Итал у вас на прилегающих крышах неприятель. Уходите в оборону, держите сектор». «Под, -под, -под зачисте там, а то нам надо как можно быстрее начать эту передачу». «Эп, эп, извиняюсь». «Не заряжаюсь!» «Я включаю». «Подожди». Оу, oh, РПГ, Саша, надо включать. Подожди. Подожди, подожди. А, вон еще. Так. Да. Ну, Они просто пока не включишь там минимальное сопротивление. Так, ну вроде все. Все? Да. Беги, спасай наши задние. Так, ну надо будет тут, найти. Моя какой... винтовка лежит, да? Да. Во, вот это пизда, по укрытие. У меня не сдавает. <плес> мне давно <ёбаный> 4, на улице. <плес> в рот. Она ч, <что>, сама рандомно, <плес> блять, это делает. Ай Ебакс! Не успел! Саня! Не успел! Прячься! Прячься, род... я здесь! Блять, быстрей, быстрей, что <свят> отлично. Так, давай встречайте <свят> Блять, заебал <свят> это хуйня, блять. я побегу перезапускать, мне так жопу на шпигую. Мам, на перезапускать. так низ зачищен вроде как наверху пока не появляются я пойду плечу. а пошли пошли пошли пошли на на дают вашу дивизию я успею ай. доползти или нет ай сука газ, газ газ беги оттуда нахер да я отбежал бля я медленно ползу очень медленно Очень медленно. Я попробую вон до той вентиляции достать, слышь. Давай, давай, давай, я пока. Так, я пока одну крышу освобождаю. <къех> давай! Ползи, сука, ползи! Закачу на 50%. В принципе, можно попробовать. Беги за вентиляцию и сразу ложись. Оп! Так, я не знаю, как ты будешь действовать. Бля. Так, ты его, знаете, твою мать! Отбегу подальше. Все, я. Я левую крышу постреливаю немножко. Ой, Отлично, ой. рядом со мной что-то взорвалось. Бей. ползи ко мне. Ползу. Меня не... они меня не видят и не могут по мне попасть пока что Меня затормозит. Орбаный Да, хуй не Не знаю, может мне хватит может. Отбегаем! А, черт, Стой, Саня! Я здесь! <плодисменты> <плодисменты> Задание выполнилось. У тебя выполнилось? Да, да. Я не знаю, как это пройти, ты реально не знаю. Мне вот интересно, они сами ты ее проходили? Ну, ну, вы же когда-то ее проходили? Почему я не могу камеру, блять, приблизить? Можешь на ВС. Чего? Ну вперед назад, как ходишь, так и приближаешь. Ну а -а -а. а почему мне этого раньше никто не сказал? <с kolots> <сav� <master> контейнере в кровое. передо мной. Еще передо мной. Должен успеть, должен успеть, должен успеть. Давай. Э -э, пока никого не вижу. Так, четыре. Есть. Пошли, пошли, пошли, пошли. Есть! Еще одна минута, блядь, дается. Чтобы Да. А, это летает, Саня, теперь все зависит от тебя. я не знаю как, но ныкайся, блядь, просто, я как ну ныкайся блять просто как в контейнере тут спрятался с ноутбуком нас время еще не выходит ебаный рот ну по каким я союзникам блядь, не стреляю 30 метров 30 метров 20 У -у -у -у -у, так а теперь будет моя жопа ну, ну ладно, ладно ладно у тебя просто времени будет мало так все пора а еще Сейчас не ага, где-то там хоть а нихуя вот он же так бегу так бегу дальше так падаю падаю падаю Чисто. Сейчас один остался. Все. Все, все, все. Вертолеты тебя не достанут. Эй, активи, а да. я-то тоже не стою на месте. Бомжа с Виндифилдом. Молодец. Сиди так на что? месте. Сижу. Бля, Там двое засели в этом коттедже, который нужен. Последний? Да. Файл! Ну вот ангар я сейчас зачищу, все. И там, да, вот он. <Savior> сбит? бегу диффузить. Блять. <к chant> так, пробегаю поближе. Захожу внутрь этих кабачков. Да я даже не попал. А тебе пиздят, типа, по свои на... по своих А, так, сейчас четверо осталось. А вот теперь... Да, все, молодцов. Чего ты охуел? Ни хрена себе, не лучший. способный на больше. <как> <как> нахуй, блядь. Пилс.